Всем привет, и с вами Тесрок, и сегодня я подведу итоги новогоднего розыгрыша на моем канале. В качестве гаранта моей безопасности и честности розыгрыша выступает Рейдник. Прошу представьтесь. Вэйтвейт, с вами Рейд, и всем привет. Спасибо. Он видит все через демонстрацию грана, так что гарант безопасности у нас является. Выбираем первое место. Сгенерируем. Первое место и выигрывает Mortal Kombat Артём Балян. По-моему, Steam ID он оставил. Следующий. Это у нас... Светлана Two Worlds. Так. О! Круто! Рейт, ты за меня рад? Я, кажется, Конечно выбрал рад. 50 рублей. Неплохо. Цердум. О, oh, TeamX Так, выберем другого, потому что это никуда не пойдет WarfHill, 50 рублей Ну все, в принципе, рейд, спасибо Вы гарантируете честность данного видео? Конечно, гарантируем. Спасибо всем, кто участвовал в этом конкурсе Давайте подпишемся на срока Надеюсь, в будущем будут такие же офигенские конкурсы Всем только удачи! Сами Кстати, был... я тебе еще два пин-кода подогнал Так что и на канал Рейта заходите Я там иногда кидаю пин-коды И он пин-коды на пушки Warface кидает Подписывайтесь на его, на меня Еще можете на ЦРС заскочить Надеюсь данный розыгрыш вам понравился А сейчас доказательство моей абсолютной честности Сейчас на экране вы видите Две отправки со Steam кошелька Также парочку переписок Некоторые уже даже подтвердили Получения некоторые нет, но это, наверное, из-за того, что я написал немного позже заката, если честно. Также у меня есть переписка с Сером, который получил третье место. Я закину ему чуть позже и отправленный пин-код с Mortal Kombat. Ом. Я не под получил подтверждение то, что он уже активирован, так что покажу его полностью чуть позже. А, кстати, на моих видео еще нет монетизации, так что я могу сделать так. Death to America! And butter sauce! Don't boil me! I'm still alive! Iraq Lobster!